Любое напряжение, оно имеет образ некоторый. И вот, например, просто взяв и нарисовав картинку твоего напряжения, уже можно с этим что-то делать. Может быть, картинка какой-то человечка, может быть, картинка неживого какого-то объекта, может быть, какой-то там зверек. Вот. В любом случае, каждое напряжение – это э, ну как бы некоторый сгусток энергии и информации. Потому что энергия она хотела выйти, то есть вот возникла ситуация, он хотел что-то сделать. Энергия поднялась. А информация эту энергию хлоп и подавила. Например, там, какая может быть информация? Там, блокирующие установки, там, нельзя, будешь плохим, не мужик будешь, или там, будешь слабак, или там надо мной посмеются. То есть вот эти все установки, получаются, они накрывают как колпаком. Энергию, и энергия замораживается. То есть так энергия должна, как водичка там, вверх-вниз течь, она людиком становится. И получается, что вот у вас там коктейль со льдом такой, где куча льда. Та энергия, которая заморожена вот этими сгустками, где есть склейка информации сверху, которая на нее накрывает, она вне вашем доступе. То есть это этим вы не можете пользоваться. Оно есть, но оно не активно. И вот представьте себе аналогия с компьютером. Вы, например, работаете, например, только в орде а у вас еще открыто там 20 окон, и все из-за этого тормозит. Потому что каждый вот этот вот ледик жрет вашу энергию, и ваше сознание работает медленнее. Устаете вы быстрее, соответственно, там перегреваетесь быстрее, Высыпаться нужно больше времени, есть нужно больше. То есть всего нужно больше только потому, что э, открыто там еще 20 лишних окон. Ну а в реальной жизни их там не 20, там их там хорошо, если там их 120. Потому что, если так вот взять, то э, каждый год происходит там, ну минимум, там, какой-то десяток ситуаций. Вот. Если вы эти ситуации поняли то э, ваша энергия становится мощнее. Вот мы будем сейчас разбирать, как это происходит. Как бы происходит э, присвоение опыта, и вы становитесь как бы ну, мудрее, сильнее, там, больше знаний становится. Если же, получается, э, ситуация прошла, и вы ничего ну, как бы не поняли, о чем это было, вот, оно откладывается, типа, там ну ладно, потом разберешься. И такие вот как бы, закладочки. Все тело оно такое вот э, в метках как бы.